Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания Рустехпром. Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть, филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат Пионер 114F и программирование отделов. Для программирования отделов на кассовом аппарате Пионер 114F необходимо включить кассовый аппарат, войти под своей учетной записью, выбрать пункт меню «Программирование», нажать клавишу «ВОТ», Клавишей вниз выбрать «Отделы», нажать клавишу «ВОТ».